Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу затронуть такую тему, как уверенность в себе. Что такое уверенность в себе? Это все зависит от того, каких результатов и в какой сфере жизни вы хотите достичь. Например, чтобы мне быть уверенным в себе психологом, я сначала учусь, потом практикую, и когда я уже вижу результаты своих клиентов, я понимаю, что они стабильны, да, и тогда я чувствую себя уверенным в себе психологом. Чтобы быть уверенной в себе женщиной, ну вот для меня, например, уверенной в себе женщиной быть, это значит, я знаю, что я всегда состоюсь как женщина в отношениях. На меня смотрят мужчины, мужчины мной восхищаются, мужчины дарят мне внимание, да. И все свои женские потребности, как женщина, я могу закрыть. То есть обо мне заботится мой мужчина, дарит подарки, дарит внимание, принимает меня такой, какая я есть. Да, мои хотелочки, мои желания, мои потребности. Если у меня свое дело, например, он меня в нем поддерживает, да. И я получаю. Качественный секс, например. Вот для меня лично такие критерии уверенной в себе женщины. Я знаю, что я точно получу то, что хочу, потому что я обладаю навыками, определенными навыками, чтобы получить то, что мне нужно. Если мне нужно внимание мужское, я, например, иду и знакомлюсь. Не даже не для того, чтобы построить отношения, да, и вцепиться в этому мужчину, а для того, чтобы подарить внимание этому мужчине, подарить частичку своей женской энергии, скажем так. И внимание, которое я хочу получить, я может вернуться даже не от этого мужчины. Но просто, когда я общаюсь много-много-много с мужчинами, конечно же, я чувствую себя более уверенной женщиной. Правильно? И поэтому точно так же во всех сферах жизни. Уверенность в себе — это меня удовлетворяет результат, который я получаю. Вот так. И это разные сферы жизни. Я уверенный в себе как друг, что для этого нужно, да? Я уверенный в себе как специалист, я уверенный в себе мужчина, я уверенная в себя женщина. Если у вас есть какие-то проблемы с уверенностью в себе, то спросите себя, в какой сфере я чувствую себя неуверенно. И тогда уже отталкиваясь от этого, нужно понимать, если вы получаете результаты, которые на сегодняшний день вас не удовлетворяют в этой сфере, значит просто нужно понять, а что я должен делать по-другому, чтобы получить желаемый результат? И очень важно понимать, что если у меня что-то где-то не получается, это не значит, что я таким родился. Очень часто люди отождествляют результат, который они получают с собой. Но ваши поступки и ваши действия – это не есть «вы». Тут нужно соблюдать принцип отдельности. Вот, например, как дети устроены. Если они выросли в семье, где их критиковали, унижали, да, не давали похвалы, недолюбили, недоцеловали. ребенок зачастую реагирует как? Это я плохой. То есть он, мама и папа, для него это целый мир. И Другого, кажется, не существует. И ему кажется, что он плохой. Поэтому с ним так обращаются. Вот если я был бы хорошим, наверное, было бы по-другому. Но это не так. Потому что родители, папа и мама, ведут себя так, как они научились в своем детстве, как умели. И зачастую с детьми они поступают одинаково. зачастую. То же самое во взрослом состоянии, человек вырастает, например, там мужчина идет знакомиться с девушкой, да, она его жестко отшивает, и как-то прям резко м -м, даже нагрубить может, да, что происходит. Один мужчина скажет, странная девушка, да, на кое она мне такая нужна, да, грубианка какая-то, он не будет отождествлять это с собой а другой, который не уверен в себе, да, которого уже была в детстве боль, да, что его унизили, отвергли, он воспримет. ну вот я же говорил, я стрёмный, я плохой, поэтому со мной так обращаются. но вы поймите, что каждый человек живет со своим внутренним миром, да, и он реагирует так на вас, например, не потому, что вы плохой, а потому что, в принципе, в нем живё... живут такие чувства. Он позволяет себе быть критикующим, грубым, там, каким-то неотесанным, да. И, скорее всего, этот человек со многими людьми так поступает. Это просто такой человек. Это не потому, что с вами что-то не так, это потому, что тот, кто вам нагрубил, он такой. А ваша задача пройти мимо или терпеть эту грубость. Вот таким образом. Чтобы стать в первую очередь уверенным в себе в отношениях с людьми в целом, нужно просто отделиться от реакции людей на себя. Вы, как покупатель в магазине, можете ходить в этом мире, знакомиться, общаться с людьми, да, и выбирать для себя того партнера, который может вам дать тот результат и ту реакцию на вас, которая вам нравится. Просто быть собой. Не нужно в этом мире строить из себя кого-то, Масочки надевать и так далее Поэтому принцип отдельности от всего сущего Я отделен и реакции людей на меня со мной не связаны Это базовый принцип для уверенности в себе Если вы будете отождествлять поступки людей с вами как личностью Вам будет сложно идти и общаться с новыми людьми Знакомиться проявлять инициативу, потому что внутри зажгется страх. Мне еще раз скажут, что я плохой, мне еще раз нагрубят, и я еще больше укреплюсь во мнении, что я плохой, да, и мне грубить можно. Здоровый человек, он каждый раз будет э, понимать, что этот грубый, этот грубый, я пошел мимо, да. Я найду себе того, кто нормально умеет разговаривать и общаться. Вот так. А также, если вы долгое время не получаете того, чего хотите, даже если активны, инициативу проявляете ага, к людям, да, если, например, долго не можете построить отношения, хотя предпринимаете множество попыток, тогда тут уже нужно разбираться со своим внутренним миром. И это как бы тоже все меняется. Это тоже. Признак того, что всего лишь нужно изменить свои действия, стиль общения, свое состояние, это тоже все меняется. Даже если вчера вас отталкивали, унижали или критиковали, завтра вы можете стать самым успешным человеком, если того захотите. И для каждого результата... Для получения любого результата есть определенные инструменты. И на нашей консультации можно понять, что я делаю не так, и что мне нужно делать, чтобы стать уверенным в себе и получать желаемый результат. Поэтому пишите в личных сообщениях, записывайтесь на консультацию. Уверенность в себе проработать можно. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.